YouTube канале. Всем привет! С вами Ольга Разуманьян. А что же такое наш фонд взаимопомощи World Money? ребята? Это сообщество, э, объединяет которые людей со всего мира для финансовой взаимопомощи э, между собой деньгами. Мы имеем 4 маркетинг-плана, причем уникальных. Разработано 18 э, стратегий э, для быстрого заработка, причем с малым количеством партнеров. Я вам все это сейчас, все покажу и расскажу. Ну а теперь... Я хочу ответить сразу же на несколько вопросов. Мне в личку, как всегда, поступают вопросы. Многие задают один и тот же вопрос. Ребята, я уже вам говорила на предыдущих вебинарах. У вас пишите мне о том, что большая проблема с презентацией, большая проблема с приглашениями. Ребята, Но у нас проводятся ежедневно вебинары. Пожалуйста, приглашайте своих гостей. Все за вас делает спикер. После вебинара позвоните своему гостю, поговорите, спросите, задайте всего лишь 5 вопросов. Первый вопрос. Вы были на вебинаре? Да, был. Вы... Вам понравился вебинар? Да, понравился. Вы видели, сколько мы здесь зарабатываем? Да, видел. Заметьте, ваш гость сказал три раза да. И четвертый вопрос задайте, с какой платежной системой вы будете оплачивать? И пятый вопрос, это вам нужна помощь? Если нужна помощь, всегда помогите. Ну, а еще... Идет такой вот постоянный вопрос, что же вы, какие у вас инструменты, какие, какой у вас продукт. Ребята, он нам совершенно не нужен. У нас такие 4 маркетинг плана, которые не предусмотрен. Здесь совершенно продукт. А инструменты, которые вот предлагают другие компании, ребята, да, инструментов для онлайн-бизнеса. На YouTube-канале забейте поисковик инструмент для онлайн-бизнеса бесплатный точно так в гугле в яндексе да вам выдадут миллион а все этих этих сайтов где вы можете бесплатно м -м, пользоваться этими инструментами и также для э, развития своей странички для э, раскачки своего youtube канала да полностью для рекламы для платной бесплатной ну полностью все есть о -о -о в интернете я на предыдущих вебинарах делилась с вами, если есть какие-то вопросы по рекламе, пожалуйста, добавляйтесь ко мне, я буду помогать, я по поводу YouTube канала, я всегда помогу. Ну и начнем мы, наверное, ребята, с того, что... Как видите, мы находимся на главной странице сайта. Регистрация у нас довольно-таки простая. Нажимаете, открываете ссылочку у партнера, который вам дал, и вписывайте себе, придумываете логин, вставляете почту. Ребята, почта должна быть в рабочем состоянии и только Google и, или Яндекс. На другие почты письма не приходят. Придумываете себе пароль, обязательно прописывайте свой телефон, обязательно проверяйте, кто вас пригласил. Например, если будете регистрироваться по моей ссылке, мой логин, все знают в интернете. Это Леди 1. Ну, на всякий случай вы вы нажимаете проверить вы можете пройти регистрацию нажимаете окей и нажимая сделаете галочку ставите перед вами открывается оферта это пользовательское соглашение я вам очень советую прочесть все от начала до конца чтобы не было у вас претензий ни к вашему спонсору ни к к администрации и нажимаете кнопочку регистрацию затем вы заходите на ту почту которую вы указали и ищите письмо для подтверждения регистрации оно может попасть в спам или входящих или в спаме поэтому нажимаете подтвердить и перед вами открывается вот такой вот кабинет сайт перегружается Первый шаг, что нужно сделать в кабинете, это обязательно пропишите свой скайп. Нет у вас скайпа, напишите, пожалуйста, Telegram. В крайнем случае, можете вставить сюда профиль своей странички. Но обязательно напишите, чтобы спонсор мог связаться с вами. Ну и здесь прописываете кошельки, у нас мы работаем с двумя платежными системами, Perfect Money и Pair кошелек. Прописываете, если у вас нет PerfectMoney, нажимай, прописываете несколько нулей, прописываете Pair, у вас все здесь уже Skype прописали, кошельки прописали, и нажимаете кнопочку «Сохранить». Следующий, нажимаете «Выбрать фотографию». Согласитесь со мной, что... Очень приятно работать с фотографией, которая установлена, ну, с партнерами, у которых установлен аватар. Выбираете фотографию со своего компьютера. Как только приходит код от вашей фотографии, нажимаете кнопочку «Загрузить». Сайт перегружается и устанавливается аватар. В этом разделе, ребята, вы можете всегда поменять пароль, если вам вдруг пароль ваш не понравился. Ну и теперь у нас я вас познакомлю с кабинетом, а потом мы будем изучать наш маркетинг. Но В разделе «Финансы» у нас отображается, сколько сейчас на балансе у партнера, сколько он пополнял кабинет, сколько он заработал и сколько он вывел. Почему вот у меня здесь отличается «заработанное» и «выведенное»? Да потому что у нас есть внутренний перевод между партнерами – я перевожу деньги, вывожу через своих новых партнеров или тем партнерам, которые нужны деньги на кабинет. Перевод у нас обязательно, вывод денежных средств заработанных, перевод денежных средств партнеру, все подтверждается через почту. Минимальный перевод у нас партнеру на кабинет, на кабинет 1 рубль. Ну и естественно здесь вписываете какую сумму, выбираете вписываете логин партнера, обязательно проверить. И нажимаете кнопочку «Перевести». Здесь выводит с правой стороны, выплывет окошечко. Зайдите на почту и подтвердите так. перевод. Заходите и подтверждаете свой перевод. Я очень прошу вас, ребята, у нас письма приходят только один раз. В другой раз вы не можете этим письмом воспользоваться. Я вас очень прошу. Чистите, пожалуйста, ваши почты. Обязательно подтвердили, вернитесь на свою почту и удалите это письмо, чтобы ваша почта была а, чистая и а, вы не путались, не искали а, среди десятков ваших а, этих писем на подтверждение, а, какое сегодняшнее письмо пришло. Ну и здесь вывод у нас также выводятся на две платежные системы. Вводите сумму, вписываете сумму. Вывод у нас с 500 рублей. Внимательно читайте то, что написано красным. Минимальный вывод 500 рублей. Ребята, не 499, а 500 рублей. Вывод у нас по регламенту в течение 72 часов. Ну, хочу вам заметить, регламент наше... Администрация не выполняет, а выводит нам заработанное денежные средство ежедневно, бывает, что даже по несколько раз за сутки. Поэтому у нас нет никаких проблем с выводами. Ну и теперь в этом же разделе вы будете, отображаются у вас те, которые число, месяц, время, сумма и логин тому партнеру, которому вы переводите. Здесь у вас будут отображаться все ваши выплаты, которые вы будете выводить со своего кабинета. Ну и здесь история пополнений. Следующее у нас площадки «Word Money». Вот. Эта площадка у нас имеет, как я уже говорила, уникальная. У нас здесь 5 рабочих столов, 6 стол выплаты. Но у нас еще есть накопительный, где у нас с третьего идут выплаты. Я вам по маркетингу все расскажу. Покупка у нас, видите, здесь в самом низу. Сайт пролистнули. И в самый низ листаете, и здесь у нас покупка идет к столу. Первый стол у нас идет в обязательном порядке, покупается. Это на всех площадках. Ну и теперь для того, чтобы перейти на другую площадку, вам нужно нажать ⁇ Домой ⁇ Точно так же нажимаете здесь на площадке. На каждой площадке у нас в самом низу идут. Также у нас на этой площадке отображается, так как у нас на этой площадке это социальная площадка, у нас здесь есть подтверждение активности своего кабинета через каждые 14 дней. Первая неделя проходит, это по 10 рублей на 10 уровней вверх идет распределение реферальных вознаграждений. Здесь отображаются полностью все ваши, от кого пришло по 10 рублей. Вот с первой линии, с третьей линии, с, с, со второй линии полностью на 10 уровней Ребята, честно сказать, я еще не видела, чтобы мне пришло с 10 уровня или с 9. Самое многое это мне приходило, получаю, с 5. Поэтому мы только всего на полгода... Завтра, вернее, будет нам 7 месяцев. Это не такое большое а, время. а Мы только начинаем работать, развиваемся. А, причем развиваемся очень успешно. А, вось, более 18 тысяч партнеров у нас в, в фонде зарабатывают. Это не такое просто количество, которое там я соглашусь. 500 там людей зашли, а партнеров посмотрели на проект и вышли. А это 18 тысяч, более 18 тысяч зарабатывают, причем успешно. И в этом разделе здесь будут отображаться все ваши начисления, где здесь любой шаг которые вы делаете, все отображается, вы все можете проверить. У нас до такой степени удобный кабинет, настолько все прозрачно, все честно, что нет нигде ни одной копейки, а фонд у нас вообще не берет ни одной копейки. Все деньги идут только от партнера к партнеру. И многие вопросы, задают вопросы, что такое накопительный баланс. Ребята, накопительный баланс у нас это когда у нас деньги накапливаются на покупку следующего стола или же на переход на баланс для вывода. Это накопительный баланс. Ну и нажмем теперь кнопочку «Домой». У нас есть еще площадка такая «Бэхома». Она у нас недавно. Она у нас антикризисная. Здесь всего один рабочий стол, а второй стол выплат. Я вам маркетинг сегодня расскажу. Также здесь отображаются все ваши начисления. Откуда, от кого, с какого, от какого логина вам было партнера начислено точно так же здесь идет покупка покупка первого стола идет в обязательном порядке а остальные столы у нас покупаются по желанию в разделе партнеры вы будете отображается ваша во первых будет реферальная ссылка и здесь отображаются партнеры все до пятой линии ну и здесь нажимаете здесь у нас все кнопочки активные здесь вы можете проверить кто у вас стоит в первой линии, активировал площадку World Money, кто активировал площадку PDA, кто активировал площадку Behome. Точно так и вторая линия. Кто активировал первую, вторую, так и до пятой линии. У кого какая активированная площадка. Так что... Ребята, все честно и прозрачно. Ну и у нас есть здесь промо-материалы, где вы можете скачать себе баннеры и пользоваться на рекламных площадках баннерами. А также есть у нас слайды для презентации для телефона и для компьютера. Пожалуйста, все условия. Работайте, не ленитесь. И зарабатывайте деньги. Еще один вопрос, ребята. Мне сегодня, также с утра, вы, наверное, так как смотрю, говорит, ваши YouTube, на YouTube-канале ваши ролики, и смотрю, что, по-моему, только вы в команде зарабатываете, и больше никто. Ребята... <связать> все, кто хочет зарабатывать, все зарабатывают. И, и точно так во всех командах. Я хочу показать на э, примере своих, своей команды. Вот и смотрите, вот э, э, Лилит сбросила чек. Э, вот у нее 29,400. Это мой э, партнер. Так, дальше. Вот Денис мой тоже. Смотрите. 11 210, оказывается не только я зарабатываю, оказывается еще и партнеры мои зарабатывают, это Люда, да? 470, ну кто как сможет, тот и зарабатывает, Алла чай, вот у нас тридцать тысяч четыреста хочу заметить, что молодцы ребята, вот Галя Нестерова, Наступает спонсору на пятки 119 680 Молодец Что я могу сказать? Похвалю Вот Таня заработала 10 тысяч Да это просто прелесть Молодцы ребята Вот пожалуйста я вам показала на примере Зарабатываю я одна Или зарабатывают все партнеры в команде Точно так и, ребята, в других командах точно так во всех во всех ветках. У нас есть даже партнеры, которые обогнали своих спонсоров. Так что у меня даже есть в команде, которые обогнали спонсора и зарабатывают больше, чем спонсор. Так что... Пути господи, неисповедимы. Есть желание зарабатывать, значит вы будете зарабатывать. А если желания нет, ребята, то уж, пардон, извините, никто вас не заставит насильно. Ну и начнем, я хочу начать презентацию вот с этой площадочки. Ребята. Эта площадочка у нас социальная, я вам показывала, у нас идет а, в обязательном порядке а, подтверждение активности кабинета через 14 дней. Первый, э, как только активировался партнер, и идет от этого дня и от этого времени отсчет как только проходит 14 дней у вас должно быть на балансе обязательно 100 рублей автоматически списывается эти 100 рублей идут реферальные вознаграждения на 10 уровней по 10 рублей вверх следующие 2 недели проходят это идет автопокупка вашего клона за 100 рублей и он встанет к вам сюда же на первый стол давайте разберем маркетинг как этот маркетинг у нас работает на этой площадке ребята я буду вам показывать как быстро и с малым количеством партнеров заработать на этой площадке ну вот давайте разберем а, а что первое что ребята давайте знаете что я вам скажу если вот, например купите вот 4 стола за полторы тысячи 1 2 3 4 то к вам придет один человек, и вы купите одного клона за 100 рублей, и у вас откроется автоматом вот этот пятый стол. Если вы купите три стола, ребята, это всего лишь 700 рублей, вам нужно будет поставить сюда... Два человека купить клона за 100 рублей, и вы у вас автоматом откроется пятый стол. А если вы купите всего лишь два стола, ребята, то посмотрите, вам нужно это всего 300 рублей. Ну, какой бизнес на 300 рублей? И представляете, вам нужно будет пять человек пригласить и поставить сюда на эти два стола и купить. 5 клонов по 100 рублей, чтобы как-то продвинуться. Ну, а те, кто вообще, я это не понимаю, кто начинает бизнес со 100 рублей, я считаю, что это просто несерьезно. А здесь вообще вам нужно будет 16 человек пригласить, и 16 клонов купить по 100 рублей, и только у вас откроется пятый стол. Давайте я вам покажу, ребята, как быстро на этой площадке выйти на на хороший доход. Ну и начнем с того, что вы приглашаете первого партнера, у нас вы купили 4 стола, вот полторы тысячи, это не такая огромная сумма, и пригласили первого партнера, к вам партнер приходит и становится, становится туда, то ли слева, то ли справа, куда вы выставите бронь. Как только купили столы, обязательно выставляете на каждом столе, выставляете бронь. Куда вы ставите, туда и станет ваш партнер Вот вы при, э, пришел, стал к вам партнер на все четыре стола Вы покупаете клона сюда за 100 рублей, становитесь Выставляете сначала бронь, а потом покупаете за э, 100 рублей клона Он у вас полностью все закрывает, все эти столы И у вас открывается пятый стол, э, стол выплат. Второго партнера приходит к вам второй партнер, ребята. Приходит к вам второй партнер. У вас столы стали новенькие, как вот сейчас у меня на слайде. Вы выставляете опять брони и становится к вам второй партнер. Это пришел к вам второй партнер. Везде второй партнер, второй партнер. Вы выставили следом бронь и купили клона за 100 рублей. Ребята, он у вас полностью все закроет. Полностью закроет все четыре стола. И вы получите первую выплату. 600 рублей на баланс, на вывод. И за 1000 рублей у вас купится а, а, крутая площадка в World Money, наша основная. А, первый стол за 1000 рублей. Теперь приходит, заметьте, вы пригласили всего лишь к вам, пришли всего два партнера. А теперь третий партнер приходит, ребята. Вы те же действия, все, все те же действия делаете. Пришел к вам партнер, стал к вам третий партнер, да? Вы купили клона за 100 рублей. И получили первую, вторую выплату 1600 на баланс, на вывод. Заметьте, 1600 и 600 рублей, это вы уже сколько заработали? Правильно, 2200. И плюс у вас купился стол на основной площадке за 1000 рублей. Вот, 3200 вы заработали. К вам пришел... Четвертый партнер, вы заработали к 3200 и 1600. Это 4800. Вот посмотрите, ребята, как это очень круто. Согласитесь со мной. И я вам просто советую, пока не выводите эти деньги, же купили вот этот вот, а вы купите за эти деньги себе второй стол. Он стоит всего лишь 2000. У вас есть уже первый стол и есть то, вы купите за 2000. А остальные пожалуйста выводите. Вы будете активно работать на площадке на, на площадке, активно будете работать на площадке например ПД, вы будете активно продвигаться на площадке World Money. Вы будете активно работать на площадке World Money. Вы активно будете на крутой площадке продвигаться Golden Ring. Я вам покажу, как оттуда вы выйдете с площадки World Money. Ну, и теперь давайте разберем вот именно, как нам быстро выйти именно на хороший доход. На этой площадке World Money Я ее очень люблю Мы сможем заработать На этой площадке Смотрите, вы покупаете первый стол Вы покупаете второй стол Это всего лишь 3000 Это не такая огромная критическая сумма Чтобы заработать хорошо денег Ну и давайте посмотрим Приходит к вам первый партнер Становится сюда Покупает первый стол и покупает второй стол Приходит к вам второй партнер вернее, это первый партнер, я прошу прощения, приходит к вам второй партнер. Как только он нажимает покупку первого стола, у вас закрывается первый стол, так как у нас переход идет с двух партнеров, и вы сами под себя становитесь. Как только приходит к вам он, и он покупает у вас второй партнер, покупает второй стол. Заметьте, смотрите, у вас уже в накопительном балансе 6 тысяч, 2, и 2, 2. 6 000. У вас идет автопокупка третьего стола за 6000 тысяч. И как только ваши же партнеры тоже не сидят, они же тоже приглашают, они тоже за вами двигаются, сюда вы можете поставить третьего партнера и получить 3000 рублей на баланс на вывод. И они, каждый партнер, ваш первый, второй, вы тоже не сидите, же тоже приглашаете, каждый партнер приглашает по три партнера. И первый за... приходит к вам сюда, становится или же первый партнер, или же второй партнер. Кто из них будет активнее, тот и придет, первый станет. Точно так придет, станет ваш клон сюда. Вот пришел ваш партнер или пришел ли вы первые, вы сразу получаете 3000 на баланс на вывод. Приходит, э, в, о, о, о, о, вы становитесь, ваш клон сюда приходит, 6000 на баланс для вывода. Смотрите, как круто, вы уже у вас на балансе 10 тысяч, а как только сюда приходит второй партнер, 1000 рублей идет вам на баланс идет реинвест у вас на первый и на второй стол. У вас идет автопокупка за 5000 тысяч от 1000 рублей у вас идет на баланс, а за 5000 идет автопокупка четвертого стола. Но я вам очень советую, ребята, не выводите. Вот смотрите, у вас 3, 3, 6, это 9 и 10, 11 за первый стол. 11 тысяч у вас на, на, уже на балансе для вывода. Не, не жалейте. Купите, как только вы купили, к вам пришел стал и у вас на баланс упало 6 тысяч, сразу же купите себе за 5 тысяч этот стол. Я вам сейчас покажу этот, как это дальше будет происходить. Смотрите, вы купили за 5 тысяч этот стол, у вас закрывает, закрывается этот, к вам приходит второй партнер, где вы идет на баланс 1000 рублей и вы сами под себя становитесь вот сюда. Представляете, вы сократили а, свое количество. У вашего партнера тоже закрывается а, этот стол третий. И он идет, становится к вам. А, и у вас уже 10 тысяч в накопительном у вас покупается автоматом пятый стол. И третий партнер тоже точно так а, вы стали. А, ваш второй партнер а, пришел и становится сюда к вам на это место у вас 5 тысяч которые вы потратили на покупку четвертого стола возвращается к вам на на баланс для вывода ну и здесь уже ребята наш стол этот накопительный приходит ваш клон сюда становится 10 тысяч накопительный приходит первый партнер или второй а у вас это все в накопительный баланс и как только у вас закрывается этот накопительный стол пятый, у вас автоматом э, идет э, покупка э, шестого стола. С шестого стола, как только приходит сюда, может выйти ваш клон или первый, и э, я всегда советую, выводите свой первый клон. И идет э, э, 10 тысяч на баланс, на вывод, и 20 тысяч идет автопокупка э, крутой площадки Golden Ring за 20 тысяч Ребята, согласитесь, что это очень круто. Как только приходит к вам сюда первый партнер, вы получаете 30 тысяч на вывод. Приходит второй партнер, вы получаете 30 тысяч. И так будет круг за кругом. За один круг вы зарабатываете 86 тысяч. Ну согласитесь, ну что это очень круто. Ну где вы увидите, в какой компании или в каком проекте, чтобы вам на, с одного партнера э, падало на баланс 30 тысяч. Согласитесь, что это очень круто. Нет нигде такого Маркетинга никто еще не придумал и никто, по-моему, никогда не придумает, потому что э -э -э, шикарные мозги э -э -э, у нас только у нашего админа. Это просто супер. Ребята, я забыла вам сказать по поводу социальной площадки, где у нас идут реферальные вознаграждения по 10 рублей. Ребята, я прошу прощения, но забыла вам сказать за это. Вы посмотрите, я вам просто хочу показать на слайде. Если вы будете, у вас в команде будет, например, 256 человек, и все будут а, а, активно оплачивать по 10 рублей а, реферальные ну, актив, активность кабинета то вам будут ежемесячно по 2560 падать на баланс для вывода. Согласитесь, что это очень круто. Некоторые говорят, что ой да в этих проектах там юбки расширяются, где юбка расширяется, там уже никто никогда не заработает. Ребята, в нашем, в нашем фонде это чем шире юбка, тем больше будут у вас реферальные. А, согласитесь со мной, что вот если у вас даже в команде будет, а, например, 3125 а, человек в вашей структуре, то вам 31 250 рублей будет ежемесячно падать на баланс для вывода. Согласитесь, крутой пассивный доход. Поэтому развивайте свою э, первую линию. Это ваш э, э, ваша подушка безопасности, ребята. Это очень круто. Вы представляете, вот тысячу, даже если будет 24 партнера у вас в команде, у вас будет 10 24 рубля ежемесячно. Это на ну, Настолько круто, что это, э, э, э, э, ребята, нет нигде таких реферальных вознаграждений. Ну и, ребята, вот, вы смотрите, <с amidst Carwyn> это наша социальная площадка, вернее, наша антикризисная площадка, прошу прощения называется Бейхома, будь дома. А, согласитесь со мной, что а, не каждый а, проект сделал такую уникальную площадку. Вот давайте разберем а, а, этот маркетинг. Нет такого маркетинга нигде. А, вот у нас а, наша адми, администрация, ну это просто, а, ну не знаю, уникальные это же надо было такое придумать вот всего лишь один рабочий стол а второй стол выплаты первый стол у нас идет 500 рублей но ну, это просто просто как ну, для тех у кого нет денег а вы на этой площадке ребята всегда можете заработать на активацию остальных площадок Сразу вам советую, поступили у вас деньги, не выводите. Если вы пришли делать бизнес, а вы видели, как я вам показывала на этих площадках, где вы будете зарабатывать очень хорошие, крутые деньги. А у нас разработано, я вам уже говорила, 18 стратегий, где вы будем на каждом вебинаре рассказывать каждый по новой, по новой стратегии. Это же уникальное. Покупка первого стола у нас идет в обязательном порядке, как я уже говорила. А покупка а, следующего стола у нас идет, а, ну как сказать, по желанию. Давайте разберем, если, увы, купили всего лишь а, первый стол. А, а, а, ну и начнем с того, что первый партнер приходит к вам, становится сюда. Первый партнер, первый. Приходит второй партнер, становится к вам Вы уже 500 рублей, у вас идет на вывод, ребята, не спешите, не выводите, а купите сюда всего лишь один раз а, ваш а, себе клона. У вас стол этот закроется и у вас идет а, автопокупка с первого и с вашего клона. У нас второй стол за тысячу рублей. Вы всего лишь один раз. Больше не надо будет покупать клону. А вот один раз купите. И вам бизнес уже обошелся, если бы вы купили за полторы тысячи а, два стола. А у вам всего обошелся за 1000 рублей. Вы э, купили первое место и купили себе клоны, у вас закрылся и, пожалуйста, у вас активировался э, первый стол, второй стол выплат за 1000 рублей. Вы уже э, сэкономили со своего домашнего бюджета 500 рублей. Ну и теперь только ваши э, партнеры. Тоже так же, как и вы работаете, точно так же, как и вы, делает бизнес-предложение и развивает свой бизнес. Ну и смотрите, у вас, приходит к вам первый партнер, у вас идет в накопительный, второй партнер вам приносит на баланс на вывод 500 рублей вы их можете выводить а можете пока не выводить сэкономить здесь заработать на, на этой площадке и купить, как я вам говорила крутые площадки вот к вам приходит третий партнер у вас закрывается этот первый стол рабочий, вы становитесь сами под себя и приносите 500 рублей себе на баланс. И, конечно, идет реинвест к спонсору на первый стол. Ну и теперь смотрите, приходит к вам, вернее, это вы стали, а сюда приходит ваш партнер первый, приносит вам 1000 рублей на баланс, Второй партнер приходит, а, вам тысячу барр, а, рублей на баланс, первый стол, второй стол закрывается, и вы летите, становитесь к своему спонсору на а, первый стол. А, и вот так до бесконечности. Крутись, не ленись. И пос, посчитайте, вы всего лишь потратили на свой бизнес тысячу рублей. Да? А, и смотрите, сколько вы заработали. Заработали вы а, две с половиной. Две с половиной и а, плюс а, с, а, эти пятьсот рублей. А, вот три. 3000 заработать, ребята, а вложить всего лишь 500 рублей. Я считаю, что это очень-очень круто. Ну и теперь начнем с того, что, ребята... Я думаю, что если есть вопросы, то я сейчас отключу запись вебинара и будем, наверное, разбирать все вопросы. На этом я прощаюсь с YouTube-каналом. До новых встреч! Те, кто решил идти и зарабатывать хорошие, крутые деньги, ребята, ссылка будет под моим роликом. Обязательно добавьтесь ко мне или на телефон позвоните, или же добавьтесь в соцсеть, или же позвоните на Skype или на телеграм. Я вам еще раз покажу и расскажу, как это сделать. Помогу во всем.